Всем доброго времени суток! Кто слушает меня в какое время, не знаю. В любом случае, я вас приветствую и желаю вам светлого дня и благополучной ночи. Сегодня мы поговорим на темы такие: как поднять жизнь с паузы во время войны. Я также поделюсь с вами сегодня и скажу вам расскажу, откуда берутся слабые люди, почему умные образованные люди. Чаще не имеют столько денег, чтобы жить достойной жизнью. Также сегодня, 16 февраля 23 года, в день, когда сегодня называют днем объединения людей для украинцев, в частности, для всех остальных, кто сидит на паузе и что-то ждет, тоже будет полезно. Расскажу про внутренние ограничения, что с ними делать. Про ответственность за свою жизнь, не ожидать, что с вами случится. Что-то такое, потому что жизнь вы или создаете, или она с вами случается. Случается чудо, или же вы думаете, что вернется все, что было до войны. Нет, не будет этого. Вы это уже слышали, не только от меня. Еще раз напомню. Также расскажу про то, как работать с этими денежными ограничениями. Также расскажу, какие новые профессии сегодня есть для того, чтобы вы быстро выучились и быстро зарабатывать начали. Дальше. Также сегодня расскажу, как для тех людей, которые преподаватели, врачи, коучи, психологи, которые уже слишком много знают. Я сегодня выложила пост, я уже слишком много сделала, чтобы, чтобы слишком мало хотеть. Для выхода на новый уровень. Вам, уровень, вам не нужно много новых знаний и новых действий. Вам нужно... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас в вечернем эфире. У меня сейчас девятнадцать 20... 19.15. У каждого из вас сколько времени напишите, где вы находитесь и, и сколько времени, который час у вас. Для того, чтобы выйти на новый уровень, вам нужно систематизировать свои знания, упорядочить старые, определиться, кому вы помогаете и чем вы помогаете, и научиться продавать дорого свои программы. И это не просто программы, а вы продаете результаты. Сегодня дам пример, покажу пример супер-супер-супер талантливой, молодой, красивой женщины, которая является... Преподавателем английского вытащила у нее столько тараканов, что просто душа болит и, и сердце плачет. Ну вот. Также сегодня дам про вот какую систему нужно сделать. Да, сразу закончу с этим, чтобы не тянуть. Для специалистов, коучей, врачей, специалистов, которые помогают. Когда вы продаете э, свои услуги, вы продаете хрен знает, какой процесс. вы продаете сидерический дизайн, вы продаете. Там, не знаю, тар, Таролог, тар, карты Таро. Вы продаете там, ну, сейчас я скажу пример. Если вы MLM, то вы продаете, сейчас я вам скажу, какую хрень вы продаете. Красота и здоровье от природы, оздоровление организма. Обращайтесь в директ. Это хрень на палочке. Люди хотят результата. Вам нужно придумать результат. Еще какие примеры? Значит. Вот пример. А вот хороший пример. Юрист, юридическая фирма. Списание долгов, бесплатная консультация. Вот. А дальше напишет, представляю, качественные частной услуги. Это не нужно писать. Гарантия прописана в договоре. Ну, это так, так куда не шло. Хотя тут тоже можно поменять. <клево> У этой девушки 31 подписчик. И 57 подписок, 10 публикаций а, Инга Артамонова. Но она может по-другому поставить позиционирование и будет получать намного больше денег. Дальше. А, кто еще? Сейчас я вам скажу. Или вот, например. А, а, так. Так. Вот хорошее позиционирование. Проводник вашу вторую молодость. Кому за 60? Приходите ко мне э, телеграм -канал. в телеграм-канал. В общем-то, вроде бы неплохо, но, но, не, но не хватает. Каким образом вы можете привести человека во вторую молодость после 60? Так, еще примеры. Даю еще примеры. Дальше, дальше. Пример такой. Консультации, консалт, консалдинг. Вы имеете бизнес или бизнес имеет вас? Помогу, научу, поддержу. Двадцать лет практики, концентрат опыта. Чему научите? Чему поможете? Какой результат человек получит? Вот так, если кратко, делаю разборы тому, чему учили меня, и носом тыкали, и теперь я понимаю, что я. Euh, знаю свои ошибки или, например <coughs> э, вы продаете там, не знаю, у вас там духовные практики, там, или вас читаю сейчас еще там, духовные практики, или вот значит э, нумеролог 22 аркана, агент матрицы доли познаем тебе с тобою, для чего? Вам нужно в себе, что вы что? В твоей дате на родине закодованы слово призначения. И что? Понимаете, нам нужно писать людям результат, тогда они понимают, зачем они к вам идут. Кто, кто понимает, о чем я? Кто понимает, о чем я? Дальше. Вот, очень красивая девушка, просто... Просто невероятно красивая, и у нее тема очень красивая. Значит, почти 3000 подписок подписчиков, 404 подписки, почти 1000 публикаций. Значит, дыхательные практики, мышление, любовь к себе, матрица судьбы. Вы что продаете? Кому это надо? Преподаватель дыхания. Приведу к самодостаточности и любви к себе. Кому-то, бляха, любовь к себе это, чтобы его любовь, чтобы его мужчины любили. Кому-то любовь к себе это тряпки, кому-то любовь к себе это пирожные. Вы хоть понимаете, вы не понимаете, что вы пишете. Вам нужно знать, что хотят люди. Распакую ваш потенциал, способности, таланты с помощью матрицы. Вот тут уже ближе, только вот эту тему надо раскрыть. Распакую ваш потенциал с помощью талантов и помощью Вот тут позиционирование уже частично оттуда можно вытащить и сделать то, что для вас будет полезно, люди будут к вам идти. А так почитаешь, посмотришь, красиво оформленные, наняли специалистов, красиво оформили странички. Ну, прям прям вообще супер. Да, это имеет значение. Но если за красивыми картинками нету толком ничего, то это и ничего. Потому что, знаете как, на первое впечатление люди реагируют, а дальше читают и смотрят, там ничего нет. Все, закончили, да? Понятно теперь, про что я. Поэтому это вот что касается специалистов, помогающих профессий. Следовательно, что нам нужно знать? Нам нужно понимать, что все эти знания нужно четко упаковать, четко обозначить для кого, какой результат, создать воронку, воронку, автоматическую воронку, где будут приходить ваши люди. И. Четко понимать, что вы людям продаете, научиться им продавать результаты. Этому надо учиться. Поэтому люди многие не ходят дальше ни на какие обучения. Они считают, что они уже знают и получают эти копейки и выпрашивают эти оплаты. Поэтому оплаты не нужно выпрашивать, если у вас есть четкая программа, вы знаете себе цену. Точка. Приходите на консультацию, помогу разобрать ваш бизнес и ваша деятельность и покажу, где ваши сильные стороны, на чем вы можете выиграть. Сегодня также была по повод по, по поводу дальшего плана сегодняшнего встречи. Сегодня была уникальная женщина, красивая, невероятно. Значит, вот такие вытащила я э, штуки в связи с нашей сегодняшней темой, которую я анонсировала еще утром. Значит, первое. Про денежные внутренние ограничения что с ними делать. Вот смотрите, такие вот у этой девушки красивого преподавателя английского я вытащила. Люди сегодня не платят. До войны было 20 долларов за урок. Сейчас не платят в лучшем случае 10 долларов, и то еще попробую их вытащить. Спрашиваю, а сколько ты последнее время за последнее время в себя вложила? Сколько ты платишь за свое обучение, за свое образование? Пауза. Через время отвечает: Я плачу соизмеримо своего труду. Сколько я получаю? Я ценю свой труд и ценю труд другого специалиста. Что это обозначает? Она себя не ценит ценит себя на 3 копейки, ну, то есть на 10 долларов в час, она залипла, зависла в паузе на войну, и она выживает, чтобы только хватило на жизнь. Кто сейчас из вас, пишите, пожалуйста, кто будет и в записи слушать, завис, залип, жизнь поставил на паузу, и вы и выживаете только, чтобы хватило денег на жизнь, ну, на самые главные потребности. Кто живет в Украине, кто, может быть, уехал, вот кто сейчас завис, завис и старается не использовать больше денег на что-либо, экономите и в свое развитие вообще не вкладываете, а просто стараетесь выжить. Кто из вас? Поставьте, пожалуйста, жизнь на паузе. Кто продолжает развиваться, поставьте жизнь и в знак. То есть что это значит? Это значит, что те, кто поставили жизнь на паузу, это значит, что это вечные ждуны. Такие люди и до войны чаще всего шли по течению, но там было больше... Спасибо большое. Но после... до войны просто было больше жизни. А сейчас все застряло. Все ожидаем, когда закончит. Так вот, на самом деле, что вы понимали. В сегодняшнем перечне вопросов расскажу, откуда берутся слабые люди. И покажу, увижу это с денежными ограничениями. Уже частично сказала, скажу дальше. Слабые люди сильные люди были всегда, есть и будут. И это естественно и закономерно. Только. Вы все помните, что был, было такое понимание, понятие, как биологический отбор. Помните, в школе еще учили? Кто помнит, не пишите биологический отбор. И со временем развития цивилизации те, которые слабенькие, на них создавали разные социальные программы. А в время, когда люди, люди выживали, то сильный заяц убегал, а слабого догонял волк или лисица и съедали. Это понятно, да? За время развития человечества создано было много разных программ для поддержания человека, и чтобы выздороветь, чтобы ему там было и так далее. Но на этом фоне создавалось очень много и средств, которые управляют людьми. Фармакология, чтобы людьми управлять, химия и разные другие способы, чтобы вот эту массу, плодящуюся, ею управлять. Потому что в этой плодящейся массе, которая рождает себе подобных, вырастают слабые люди. Ну, вот, например, были войны, и после войн, вот Отечественной войны и разные другие, особенно наша ближе всего была тяжелая страшная война, Отечественная, И очень много людей, мужчин, в частности, пришли домой коллегами или вообще не вернулись. Женщинам. Было за счастье хоть кого-нибудь, хоть какого-нибудь пьяницу, хоть безногого, хоть какого-нибудь, чтобы, чтобы то в, сел, в семье был. И они жалели этих мужчин. Они жалели мальчиков, которые рождаются. Они давали им максимум, чтобы этот мальчик не, не, был, не нуждался ни в чем. И таким образом вырастили выученную беспомощность. Кто понимает, пишите, война, ДНК, беспомощность. Будьте на связи, пишите, не будьте муму, не будьте биомассой. Так вот, откуда берутся слабые? Происходит развитие цикла, они умирают, другие приходят и начинают что-то в этот мир давать, чтобы получать. Ну, Например, пенсионеры отработали, и они получают достойную пенсию. Ну, в прям кто сколько работал, прям в какой стране, тоже тоже имеет значение. Но если мы говорим про Украину, про постсоветские страны, в Европе по-другому, там уже страна продвинута, там уже больше для людей. А мы еще страны отсталые. Поэтому у нас больше коррупции, больше спиногрызов, больше тех, которые сидят на шее у людей. Но и люди привыкли к тому, что им кто-то даст. Сначала мама с папой, пишите «мама, папа», потом э, начальник, потом пенсия, и кто-то привык что-то давать. С одной стороны, это правильно, вы отдали, хотите взять. Но в системе есть люди, которые берут ответственность и вовсю, создают этот мир. И так было, и так есть, и так будет. Были люди, которые создатели, труженики, те, которые создают идеи, те, которые создают бизнесы, которые создают что-то невероятно высокое, классное, пробивное, предовое. А есть те, которые ждуны. И вот на фоне этих ждунов, спасибо большое, Леночка. Мама, папа, угу, спасибо большое. Вот те, кто пишут, вам воздастся. Те, кто слушает и просто молчит, вы ждуны, вы биомасса, вы жлобы. И я буду специально это говорить до тех пор, пока вы не откроете в себе, что хочешь взять – отдай. Вот я работаю день и ночь для того, чтобы вытащить из вас вот это вот дерьмо, вот эти каловые массы, которые застряли в головах, что слабым мы никому не нужны. Слабые – это те, которые ждуны, это те, которые привыкли, те, которые обвиняют всех, это которые обвиняют правительство, маму, папу, все виноваты но они зависли, и в биологической теме выживания, если бы это было время другое, то вас бы должно съели волки. Спасибо большое. Вас бы давно съели волки или лисы. Но так как мы попали с вами во время, когда нас, нас расслабили, нам дали эти социальные программы, то мы слишком залипли на этом, на этом ждунстве. Теперь смотрите. Мозг, как психофизиолог говорю, состоит из огромного количества нейронных сетей. Длина нейронных сетей — миллиарды километров, как между планетами. И эти данные есть в интернете, это научно обоснованные данные. Но люди настолько ленивы, что они не хотят даже правильно фиксировать, правильно учиться хотеть. Потому что когда человек правильно хочет, использует мозги по назначению, даже когда он заболевает сильно, он фокус своего внимания направляет точку, куда он хочет, зачем ему нужно жить, то его даже в четвертой стадии оставляет. Есть понятие «зачем». То есть люди, у которых есть энергия, есть энергия жить, энергия действовать, они живут с, с понятием «зачем». Вот я живу с понятием «зачем». У меня есть смысл «зачем». Поэтому у меня энергии так много. Многие спрашивают, откуда у вас столько энергии? Потому что у меня есть понимание «зачем» растормошить каловые массы которые в головах вот прям как такой знаете э, как запор вот бывает да надо его хорошенечко там по клизмочку поставить теплую со солью с, с перекисью с теплой водичкой там с маслом такую поставить чтобы эти каловые массы хорошо вышли да то же самое с головой. Если вы не вкладываете в свою голову, если вы продаете свои услуги, 10 долларов э, урок, и вы считаете, что, будучи училкой, больше не платят, да и где же это заплатят? И при этом вы сидите в интернете, вашу мать, и слушаете, как кто-то что-то тут распинается, то вы, извините, с этими каловыми массами своими в голове, так и будете ждунами, жизнь будет на паузе. Поэтому, когда у вас есть два типа развития, пороговый, есть такие два типа развития, пороговый и рычажный. Порог – это когда стоишь уже на грани и понимаешь, что или сейчас будет последний э, гвоздик, крышку гроба, или ты скажешь, нет, я еще жить хочу. И рычажный, когда ты одну передачку, другую, третью включаешь. У тебя есть там, допустим, зарплата тысячу долларов, Тебе говоришь, ну, как бы я больше хочу. Ага, 1200. А что мне для этого нужно сделать? А, вот это. Так я же не умею. Так пойду поучусь, заплачу тому, кто это умеет. И поднялись на 1200. Поработали, пример денег. Поработали, пожили так 1200. А, ну, вроде ничего. А ну, давай 1500. О, снова. Итак, шаг за шагом, передачку за передачкой, рычажок за рычажком вы включаете на следующий уровень. И поднимаете уровень нормы. Чтобы нейронные сети, которые хотят очень много, мы же созданы по образу и подобию Божьему. Кто помнит это из Библии? Пишите Библия. Пишите Библия. Не будьте биомассой, не сидите просто так. Так вот, мы созданы по образу и по подобию Божьему. Но почему-то не живем как боги. А потому что инструкция по, по... этой жизни заложена глубоко внутри себя внутри вас бог положил эту меня вас положил эту инструкцию поэтому когда человек духовно растет это не медитации это не какие-то дешевые он сейчас позвонила мне моя знакомая говорит слушайте я заехала тут какая-то была бесплатная какая-то терапия я пришла послушала вроде как транс чуть-чуть зашла но все тело болит тошнит я не знаю что делать а почему как думаете чтобы бесплатная была. Потому что терапия не должна идти лишь бы как. У терапии должен быть конкретный запрос. И те дешевые или бесплатные терапевты, которые лечат вас, они, по сути, делают очень большое зло. Но это вам нужно было такого получить. Понимаете? Как ту же пирамиду пойти или еще куда-то, чтобы вас обманули. Это вам надо было, чтобы вы не жадничали, а в себя постоянно вкладывали и развивали. Поэтому в Библии написано что человек создан по образу и подобию Божьему, что у него очень много ресурсов, и что мозги свои, вот эти миллиарды километров, нужно прокачивать «хочу», «желание», «благодарность». И поэтому, когда вы пишете какие-то комментарии, когда вы обижаетесь на то, что я вас цепляю, моя задача — вас разбудить, чтобы вы сняли жизнь с паузы, чтобы не было, как у этой чудесной учительницы, Училки с комплексами. Ведь сколько учите, Почему училки, как правило, с комплексом? Почему они годами работают в школе? Потому что они боятся идти дальше. Свои знания, свой опыт упаковать боятся. Жлобятся на себя денег. Они... Вот мне не платят. Вот такие же приходят жлобы. Потому что сама ты жлобиха. А почему мне платят? Потому что я сама себе плачу. Потому что я в свои мозги очень много плачу. Потому что вот эти каловые массы в советских мозгах, они сидят... За счет того, что родители социум уложили нас, начиная с войны, когда мужиков наших, этих по ДНК передается, жалели. Потом мы сыночка вытирали им попу, работали на них. Сегодня еще была одна девушка, очень такая интересная. А кто будет учить? Сейчас расскажу. Спасибо за, за вопрос. Так вот, она все вложила в сына, выложили, все в него дали. Она на этого сына положила всю свою жизнь, и деньги, он сейчас выучился, живет где-то за границей, не буду говорить, в какой стране. Хотя, почему не говорить. Уехал в Канаду, они выучили его, он зарабатывает сейчас очень приличные деньги, а, а мать просто выставила на задворке. И вот она в боли какой, что делать? Что делать? А потому что сама выросла, что надо было заслужить, ей родители не дали, сама выросла вот такой. Поэтому она решила, что можно дать, нужно давать сыну то, чего ей не дали, но за это сына не учила быть сильным, ответственным, делать ошибки, падать, синяки набивать. В итоге вырастила монстра ну, образно говоря, монстра, да, тут по-разному можно говорить я так уже утрирую. И теперь ей больно, что он ее так опрокинул, так с не повелся. Вот откуда слабые люди, понимаете? Слабые люди берутся от наших родителей, от социума и от того, что мы не хотим делать. Поэтому война происходит для того, чтобы вас колыхнуть. Если вы до войны не работали, не ставили систему, свой бизнес в систему, если вы до войны жлобились на свое развитие, то война тем более поставила многих на паузу. Вот вы пишите, а кто будет учить? Так вот именно вот такие учителя воспитывают коллег моральных уродов, психологических уродов, потому что они сами являются жертвами слабыми людьми, потому таких и воспитывают. Почему и так долго в школах работают? Почему? Почему не идут какое-то свободное плавание, чтобы английский, там, украинский, математику, другие какие-то свои не упаковать и не зарабатывать больше? Так все ж учитя так все вкладывать, а я же то считаю, сколько я зарабатываю? Так вот так и будет, сколько ты зарабатываешь, сколько ты платишь себе, столько и тебе будут платить. Понимаете? Вот вам ответила, кто будет учить. Таких учителей я обыгнала в, шку... в шею. Психологов таких, учителей. Я работала в школе после смерти сына. Так вот случилось, я почти работала год в школе. Я видела учителей, я видела вот эти... Зависть такую. Когда дети у меня стояли в очередь, чтобы прийти к психологу ко мне, там заменяла девушку. Она была в декрете. Но там зарплата была. Простите меня, туда кто пойдет? У меня так сложилось, что я... Пошла где-то вот душу где-то отвезти. Рядом было. И мне нужно было вот, вот так вот как-то ну, как бы компенсировать эту боль утраты. Я увидела свои ошибки еще больше. Я увидела ошибки родителей, которых приглашаешь. Вот тестируешь ребенка Там многие такие тесты есть. Дети даже не понимают, что они делают. Она заполняет рисунка рисуешь. А ты смотришь, там мама последняя <coughs> сука. Ну это не, не ругательное слово. которое нужно повесить за ногами за ноги и, и просто лупасить по жопе. Почему я так говорю? Потому что, когда я позвонила, я говорю, придите, пожалуйста, в школу, я бы хотела поговорить с вами о вашем ребенке. Она, значит, сразу отвечает, а что она такого? А что то А что? Я бы сказала, что? Да, конечно, приду. Я бы прибежала. В итоге выясняется, что это мама. Это мама. А, ну, не буду сейчас долго рассказывать. В общем, причина в родителях. То же самое учителя. Когда дети ко мне стоят в очередь, они там злятся, психуют, они там что-то э, сплетничают. Но я уже как психолог там начала с ними работать, там по одному, находить их проблемы с одной, с другой. Ну, то есть у меня тут получилось и коллектив немножко, и, и само это далее. То есть я когда ушла, так мне еще года полтора звонили на разбор каких-то ситуаций в эту школу. Так вот, я бы со школы начала. Поэтому в школе, в школе работают одни нереализованные особи, у которых нет семьи, детей, во сколько разбираешь детские программы, где учительница там заставляла, вот девушкой работала, была какая-то терапия, какой-то, не помню, уже тут много, у меня каждый день очень много консультаций, и она в, с помощью транса, пошли в, в гипноз, транс пришли, она вспомнила ситуацию, где ее привязывали к стольчику, училка привязывала, это воспитательница, привязывали к стольчику детей, И что это за учитель, что это за учительница или воспитательница? Это человек самый изнасилованный, психически, физически и там еще как угодно. И она считает, что вот это вот правильно. Да, у этой девушки сегодня тяжелость. Я вспомнила, кто это был? У нее депрессия, она на лекарствах, но у нее правда семья, дети и там все хорошо. Но это просто Тут, туда мы зашли в комплекс неполноценности. Там, кто его дал, кто делал этого человека слабым? На каком-то этапе у нас хватает ресурсов с этим справиться. Но приходит момент, когда что-то срывается. И тут человек начинает с катушки съезжать. Книгами по голове били, да. По у указками били, да. И это унижение. Это очень сильное унижение детей. И на каком-то этапе хватает у такой девушки или парня какие-то достичь результаты. Но приходит момент, когда... Происходит срыв, вот предел накапливается вот этих всех, и какая-то маленькая какая-то ситуация триггерит, и все и там человека понесло, к человек съехал. И садятся на депрессанты, антидепрессанты, садятся на кучу всяких транквилизаторов там и так далее, и так далее. И в итоге человек, деревок съезжает. Поэтому слабые рождаются вот отсюда, понимаете? Биологический отбор. Его нет. У нас поддерживается искусственно жизнь, у нас уча, соци... уча социальных программ, под которые другие воруют. Войны происходят. Я давала шесть видов оружия, но многие так и не поняли. Просто делали там тысячи перепостов в Фейсбуке, на страничке на свои про шесть видов оружия. Так и не поняли, что это такое. Потому что есть такое понятие, как мировые деньги. Вот мировые деньги, это по статистике... Это данные, ну, лет 10 назад я нашла в интернете. В день миллион, кто инвестирует на войны, катаклизмы разные, землетрясения, всякие там ситуации, на тысяча, миллион долларов вкладывается, два поднимается, чтобы вы понимали. Потому происходят чудеса разные, когда Путина избирали, если помните, когда взрывал дома там свои, потом собирал экстренные... Со, в Думу, чтобы людям помочь. Потому что как же ж? Вот случилось, понимаешь ли, а это были, сами же взрывали. и взрывали. И так далее. Я сейчас не буду туда лезть. Но чтобы вы понимали, что это все рассчитано для того, чтобы на слабых людей повлиять. Потому что думающий критически взрослый человек, он развивается двумя способами. Или рычажный, степ-бай-степ, step step, да, первая, вторая, третья передача, рычажок включили, да? И потом уже на автомате можно жить. Потом уже идет тебе, когда ты понимаешь, развиваешься, над своими болями поднимаешься. Вот эти каловые массы убираешь с головы, из тела, убираешь эти камни, начинаешь действовать, начинаешь проходить страхи, то, чего ты боишься, стыдишься. Вот я сейчас такая уверенная, думаете, почему? Вы знаете, как мне поначалу больно было выходить, когда мне... Там, во, Бендеровка! Вышла там в рубаш... это вышитый... это еще было до войны. А это же что? Это же, это же люди слабые. И на этих слабых людей действует всякая всякого рода информация. Но они не хотят развиваться и быть осознанными они могут, на страничке зайдешь, а там про иконы, про, про вышиванки, там, если это из России, то там что-то про Бога, а она пишет, ну до войны еще было, сейчас я вообще молчу, что там происходит, там деградация полностью, в России своя деградация, а в Украине своя. Поэтому слабые люди в денежных ограничениях, по плану дальше говорю, слабые люди откуда берутся? про денежные ограничения. Не были богаты, нечего и начинать. Богатые воры. Честным путем много не заработаешь и так далее. А что скажут? А вдруг я начну продавать, а мне скажут, что помогать же надо бесплатно. Вот иногда пишут мне, а конечно, вы тут так рассказываете, вам же деньги нужны. А как ты хотела идти твою налево? Деньги ⁇ это моя работа, это мой труд день и ночь и моя работа стоит денег, я уважаю себя. А если ты жлоб сидишь и считаешь мои деньги, сидишь в соцсетях сутками, и у тебя времени хватает, значит, ты просто не мой клиент, но я могу на тебя отреагировать, я могу тебя послать далеко, чтобы другим было неповадно. Поэтому пересидеть на паузе не получится. Слышали про переход? Напишите, кто слышал про переход так называемый кто в эзотерику верит, там, всякие, всякие штучки слушает. Кто? Так вот он переход. Более осознанные люди пойдут в этот переход. А те, которые сидят и ждут, ждуны, жадничают, жлобятся, считают чужие деньги, терпят, терпят того, кто унижает, терпят того, кто оскорбляет. Вот Про переход многие слышали. Так вот вам переход. Спасибо большое, Мария присоединилась. Спасибо, Алена, за то, что пишете. Поэтому, если вам на сегодняшний день, как сегодня девушка была... Спасибо большое, Светлан. Так вот этот переход не просто так, это про уровень осознанности. Сейчас, в 21-м столетии, вот эта эра Водолея, про которую часто говорят, это как раз про уровень осознанности. Только вот мы там летаем, а на Землю опуститься никак не можем. И война для того и существует, чтобы людей с мертвой точки поднять, потому что уйдут слабые, трусливые, злые, больные, не работающие над собой. Я уже сказала, даже больные люди, очень сильно больные, вонка заболеваниях. Они могут через транс, через самогипноз, так работает бессознательное, войти и попросить, зачем тебе жить, если ты объяснишь четко, зачем тебе жить. Понимаете? Вот какое пришло время. И тебе пускает, тебе Бог посылает, тебе дает. Вселенная Бог то, во что верит. Поэтому вот в силу развитие, которое мы сейчас проходим, нам посчастливилось жить, ребята, в силу Великого Перехода. Или ты живешь как жлоб и ждешь, что за тебя кто-то сделает, и тебе дадут. Или ты будешь что-то делать сам, фигачить и будешь делать, не бояться вкладывать деньги, не ждать под подушку, что вот пройдут вот эти моменты, я пересыжу, вот до хлебчик себе оставлю, именно в этот момент, как никогда, нужно укладывать свои мозги. И вот эти каловые заторы, каловые массы в мозгах, которые сидят, превращать большое количество хотелок. Ставить цель, жить ради того, чтобы. Спасибо большое за ваши сердечки. Когда вы понимаете, ради чего вы живете, то вы встаете легко. Я вчера легла пораньше. Думаю, раньше встану. Вчера легла пораньше где-то где в 9 часов. Для меня это очень рано. Но я блока вчера была работа, я почувствовала, что я устала. Думаю, не буду я ничего пить, полягу. И думаю, встану часиков в 6. Я раз проснулась, пол первого. Думаю, все, встаю. Как это? Ты уже привыкла? Позже ложится. Второй раз проснулась, пол четвертого. Думаю, да что это такое? И чувствую, что я отдохнула. Потому что у меня впереди планы, консультации, в сторисы, выступления, работа с новой рекламой. Потому что у меня... Я сегодня провела три консультации. Я сегодня... Ну и так далее, и так далее. И почему у меня на все хватает энергии? Потому что я знаю, ради чего... Поэтому это и есть вот эти вертикальные цели. А если вы там вот некоторые в курсе, кто сейчас меня слушает, у меня есть первое, первый модуль возроди себя заново», где мы учимся хотеть, мечтать, ставить цели. Так вот, горизонтальные цели. Я пока выполняю горизонтальные цели, поэтому вертикальные не могу перейти. Ты понятия не поняла, что такое вертикальные цели. Вертикальные цели — это на уровне пожрать-поспать. Это ради чего? Потому что придет в любой момент конец твоей жизни. А ты не знала, зачем ты живешь? Ты сидела... И выжидала, пока закончится война, или пока ветер а, там продует, и ты потом выйдешь на, на, на чистую погоду. А ничего, что надо ветер выйти, против ветра пройти, мышцы накачать, дыхалку прокачать и так далее. Так, значит, дальше, что я хотела сегодня еще сказать? Да, сегодня еще скажу, какие есть современные профессии, которые можно быстро обучиться и быстро начать зарабатывать деньги. И не сидят, пока война закончится. Так... Поэтому слабые люди появляются, когда у них созданы все теплые ванны для жизни. Они расслабляют булки и они перестают, перестают качать свои мышцы. Спасибо большое за ваши сердечки. Потому в лучшем случае они переходят в сизотерику вашу мать, в медитации, в хотелки. А есть три категории целей. И только тогда они выполняются, когда вы правильно хотите. Действуете согласно плану, качаете свою уверенность через не, через «не могу», через «не хочу», потому что детское «хочу» — это правое полушарие, а взрослое надо. И забудьте фразу, что «вот я только хочу». Это ложные знания. Ребенку внутреннему нужно дать это «хочу», нужно дать эту радость, радоваться подаркам, радоваться мужу, радоваться какой-то солнышку, радоваться, а потом себе сказать «Хм, ну что, ребенок? пошли по-взрослому пахать. Пошли по-взрослому делать то, что тебе не нравится. Потому что завтра может не наступить, а ты можешь просто и не проснуться. И не знаешь, зачем ты тут сегодня булки расслабила. Поэтому волевую компоненту включаем. Взрослого в себе включаем. И если мы медитируем, то опять же, вот уже сказала сегодня, по пример, как пошла моя знакомая, на терапию. Не было запроса, не было зачем. И она пришла разбитая. У нее болит все, спина, копчик, тошнит. А, что ты, а я, что ты копнула, я не знаю. Ну вот я пошла на терапию, вроде я проработана, вот я пошла на терапию на бесплатную. Случайно зашла. Нету запроса, нету терапии. Поймите, фокус должен быть. Поэтому цели хочу, делаю и благодарность, радость от момента здесь и сейчас, кушаю от момента здесь и сейчас, иду в туалет, благодарю за то, что он у меня есть этот мочевой пузырь, других нет, мешки висят привязанные, иду, причесываюсь у кого-то и благодарю волосы, потому что у кого-то волос нет, у кого-то кто-то, вы поняли, сейчас не буду вспоминать про что Наслаждаюсь тем, что сегодня день есть, потому что у кого-то его нет, кто-то уходит на поле боя, кто-то в больнице корчится. И вы, бляха-муха, сидите на паузе, зависли на паузе, или зашли сейчас, перешли в, денежную, в денежный модуль, денежные коды 2023 16 человек. Для меня это, я вам скажу, не ожидала. Это очень приятное осознание, потому что 90% из всех, кто зашли, это люди, живущие в Украине, у которых нету света, у которых выбивает свет, нету того, нету всего. Они успевают скачать, послушать, напи написать уроки. Они что-то пишут. они... Вы представляете? У меня слезы порой от радости, что наши люди все-таки такие. Они все жлобы, которых я тут вас. Вот, хорошо тебе там в Англии сидеть. А кто тебе, твою мать, должен, что ты сидишь там без света? Я выбрала сюда. Но я тут тоже сижу и мучаюсь. Свои мучения прохожу. Но я в каждом учении вижу урок. Я выбрала осознанно переехать. И унитаз не стерегу. Хотя там с домом очень много будет работы. А бомбежки нас организовали. Вот. То есть трудности еще и организовывают. Спасибо большое. А те, кто уехали, да вы хоть понимаете, какие там трудности. Ты чужак. На тебя все смотрят как на сирийца, вот этих беженцев и всяких там арабов. Если мы ходим вот такие вот. А если вы расправляете плечи, занимаетесь тем, чем надо, за собой ухаживаете, следите за собой, ходите, улыбаетесь, учите язык, да еще и пробуете что-то делать другое. А еще лучше в онлайн выходите, если не хотите идти мыть полы организовывайте свой процесс, преподаватели, врачи, коучи, нехер сидеть, поприжимались там, войну они думают приждуть. Переход не перейдете, понимаете? Если вам это не доходит. А если про переход не знаете и не хотите понимать, так я вам скажу еще раз, биологический отбор начался с помощью войны. Кто понял про биологический отбор? Пишите. Биологический отбор – восклицательный знак. Дальше. Условия для жертв создали родители, общество, и люди перестали жить жизнью, которая должен постоянно, регулярно развиваться, потому чем, 100, чем больше вам лет, тем больше тяжелее вытаскивать эти каловые массы из мозгов. Каждый имеет право выбор, где сидеть, и отвечая за этот выбор, совершенно верно, а не сидеть и говорить, что вот ты там, сидишь, тебе там Хорошо. Да, потому что я выбрала сюда приехать. Но тут свои трудности. Мы тут на чужой земле, и к нам относятся как, ну, к нам, слава богу, хорошо относятся в Англии. Мне нравится, как. Хотя тут тоже очень много всего есть. Но это зависит от тебя лично, как ты себя еще ведешь. Тут очень много зависит от факторов и коммуникации и, и как ты проходишь эти страхи и как ты знакомишься с мужчинами. А мужчин сколько можно найти качественных, классных за границей? Не, вон и сатосигать. Вот тут поскукоживались, сидят и ходят, что ждут. Пользуйся возможностью, если есть у тебя схема построить отношения с мужчиной. Знаешь ты язык, не знаешь язык, неважно. Людей, которые хотят построить с тобой отношения, могут стоять в очередь за тобой, если ты толковая, умная, красивая, адекватная женщина. Кстати, после, третьего, после второго модуля «Денежные коды» будет тема в отношениях. И там будет этот курс 300 долларов, не меньше. Поэтому тот, кто зайдет сейчас э, и покупает, в шапке профиля есть ссылка, э, возводи себя заново, базовый курс и денежные коды, вам будет выгоднее прийти в отношения. Ну, это вам решать, как хотите, я предлагаю вам. Поэтому условия созданы для слабых людей, родителями, вы уже поняли причину, я же назвала, Плюс общество, которое создает социальные программы, люди расслабляются, перестают работать над собой и становятся слабыми, никченами И там смотрят, ага, насколько люди обозлились, ленивые, жертвы, по инерции тянут, поховалися в норках, присели его вот то на паузу, хай там те гуй гинуть за за меня, я там поболюся. Я там сеточки буду подты, рубить, я там буду, я там все чемусь буду заниматься, там, например, там, э, волонтеры, там, и так далее. Но при этом я, с, я доказываю, что я лучше патриот. Я там статью сделала, почитали, Лиды Костенко, вы читали. Я буду статью, там, я там какую-то, я там буду спорить, что я лучший патриот, и так далее. Вы поймите, идет деградация сейчас людей. Россия деградирует Потому что они подвержены вот этому зомбированию, по-своему деградируют, а Украина по-своему. И мир по-своему деградирует. Я вы не думаете, что тут в Европе там прям, прям все сладко. Была на выходные в Брайтоне, на... я давала там сторисы, вы видели. Значит, и хотела снять видео, но что-то не захотелось мне такую картину некрасивую снимать. Значит, здесь бомжей хватает. Значит, лежит он э, в спальнике, ветер такой, на ветерной стороне еще А, мы были на берегу моря, тут же море есть, вы знаете, да, Лиман, все дела. Кто это знает, поставьте берег Лиман, Англия. Кто слышал, кто знает. И мне говорили, что тут полно этих бомжей. Но я ну, как-то не видела их раньше. Тем более я живу в Эпсоне, в 20 километрах от Лондона. В Лондоне, говорят, там на каждом шагу. И они тут как священные коровы, их никто не трогает. Если они ничего такого не делают, их не гоняют. Ну, права человека... Так вот, выгодный, им выгоднее лежать в, на ветру, на холоде, спать с красным носом, лицом, потому что холодно, все-таки сейчас же зима, спать где-то на улице, чем идти работать. Понимаете? У них выгодно работать. У них выгодно. Они, у них созданы социальные программы таким образом, если ты работаешь, хоть что-то делаешь, то тебе компенсировать будут аренду жилья и все, что угодно. Люди настолько обленились, что таких бездельников тут. Полно этих черных э, разного рода африканцев. Все, полно здесь. И они уже не знают, что от них, как от них, куда от них деваться. То есть тут свои есть проблемы. Но не буду отвлекаться. То есть это я к чему? Что создаются условия для слабого человека везде, начиная с, с, с детства. А у нас по советском пространстве, тем более, которые сами получили боль от родителей, потеряли мужей. И это все продается по ТНК. И тогда мы воспитываем слабеньких мальчиков, слабеньких девочек. Мы тогда им вытираем под ними, за ними жопку, за ними все делаем. А то лишь бы вот и а то вон и внуки в нам принесли, понимаешь? А то лишь бы, а то, что она принесла в плене, то то вообще все равно, а, нет, она до этого обсуждала соседку, которая принесла в плене. Вы поняли, родила без мужа. А когда своя принесла в плене, то тут уже оказывается все по-другому. А то, что она воспитывала так собственным примером: терпя мужа, не занимаясь собой, не читая книжки, не развиваясь, и как следствие такая девочка выросла, да, там, или там мальчик, то, то же кто есть виноватый. Уже все, уже мы никого не обсуждаем, был в самой и таке. Вот так. И это и в Украине, это и в России, это в Европе немножко по-другому. Тут тоже, кстати, любят они пообсуждать, но тут все-таки народ более уважая другого тут люди друг друга больше уважают тут нет такого жесткого обсуждения как у нас в соцсоветском пространстве но тем не менее тут свои слабости есть как я уже сказала так что же делать теперь смотрите внимание что же делать во первых задуматься о том что сейчас тоже уничтожают мужчин как это было сделано еще в отечественную войну что в России что в Украине Сейчас еще втягиваются другие войны, будут они, вы это знаете. И чем больше будет вот такого неосознанного люда, вот этого вот э, ждуного этих, хотя вам это все равно, вы все равно же не будете заниматься. Редко кто из вас находится у меня в курсе, редко из вас придет в шапку профиля и купит этот курс. Но тем не менее, скажу все равно, чем больше будет таких людей, тем больше наше общее коллективное... А человек один ⁇ это одно бессознательное. А если нас много, это коллективное бессознательное. Это как, знаете, как вот в церкви. Вы идете, ставите семь всем свечек разные, семь церквей, чтобы там кто-то выздоровел, например. Кто прослышал про это, пишите 7, 7, цер... 7 храмов. Кто слышал про это, пишите 7 храмов. Кто будет слушать записи, тоже пишите. Это значит, что все в одной теме как бы семь храмов молятся за одного человека, которого вы подали, подали свечки. Знаете, о чем я, да? Пишите, семь храмов. То же самое и здесь. Когда вы молитесь себе, вы медитируете и посылаете там разных практик, у меня полно, как вы, например, посылаете, вместо того, чтобы переживать за своего сына, брата, мужа, пережевывать его жила его силу вы вместо того чтобы пережевывать его силу вы медитируете посылаете фокус внимания на то чтобы у него там все сложилось там вы представляете э, такой купол который его закрывает ну там практика такая у меня есть в, в этой в этой программе тому ну, кто захочет вы еще можете конечно не брать понаблюдайте посидите включите по вот этот свой ручник он и так уже заржавел пусть он и дальше там сидит а вы ждите так вот, посылаете туда через себя, посылаете туда ему этот купол, который защищает. И таким образом вы создаете в молитве, что такое молитва, медитации, его можно как угодно назвать, но вы подаете туда, вот и чем больше у нас таких людей будет, которые хотят много сами, становятся сами счастливыми, думают о хорошем, людей любят, уважают, тем больше мы создаем вот эту защиту, и тем быстрее завершатся войны. Ведь войны посылает нам Бог. Это же биологическое выживание. Пишите, Бог биологическое выживание. Кто понимает, о чем я. Понимаете? Вот вам коллективное бессознательное. Это эгрегоры. Кто слышал про эгрегор реальности Зеланда? Кто читал? Очень же умных много. А на выходе жопа голая. Денег нет. Страшно выйти на пространство, страшно выйти поговорить, найти себе нового мужчину, страшно заработать деньги. А Чамвил очень умные все такие. Блин, вообще, слово не поймаешь, в ложь не поймаешь. Человек приходит на консультацию. Поэтому говорю: тихо, давай буду задавать тебе вопросы, и ты рассказывай, будем потихоньку вот эти каловые массы из мозгов вытягивать. Сегодня я вам метафору с каловыми массами, наверное, нормально так вот у вас зацепила. Потому что каловые массы, еще по-другому называю, носить унитазы до голове. Ну, например, прошлого уже нет, а мы все еще цепляемся. Ну, например, вот в денежном курсе я буду говорить о отдельном занятии про криптовалюту. Кто из вас на сегодняшний день э, слышал про криптовалюту? Поставьте единичку. Спасибо большое, что пишите комментарии. Спасибо. Кто из вас слышал про криптовалюту? Поставьте единичку. А кто из вас имеет инвестиции в криптовалюту? Поставьте двоечку. Так вот, сейчас уже слышали многие, что будут цифровые деньги, что банки вводят уже цифровые деньги. Люди, у которых есть деньги, эти деньги придется доказывать, что они твои, как ты их заработал. А банки будут превращать это... Я еще много лет назад об этом слышала. Но я уже думала о криптовалюте, поэтому у меня почти три года у меня есть инвестиции в крипте. Но многие же думают, что оно якось Что оно якось так самое будет, А вдруг это все ерунда? Они не понимают, что пришла осень. Что вы не остановите пожелтение листьев. Или вот сейчас идет весна. Вы не остановите. Так идет процесс жизни, Все время что-то развивается. Если вам 75 лет. Вчера мне женщина написала в личку, что у нее, значит чувство вины за утрату дочки, уже многие лет 20, как она ее утратила, как она ее потеряла, у нее до сих пор чувство вины. Я говорю, приходите на консультацию, я вам, я вам помогу. Она приходит и пишет какую-то кучу жалоб каких-то. Зачем она мне на консультации? Она что, что-то поменяет? Нет. Она привыкла так жить. С болью и утратой нужно работать по-свежему. А даже если не по-свежему, то нужно слушать книжки, читать, нужно слушать вебинары, нужно приходить на консультации. Это работа. Потому что когда вы залипаете на чувство вины, то, вины, то вы грешите очень сильно. Потому что вы не Бог. У человека, который ушел, я это знаю по себе, когда сына утратила, я сама получала очень много щелбанов от людей, когда мне было больно, а мне говорили, ну, конечно, твое горе самое горее. Или а, а от чего ты кортишь из себя Бога? Ты что, за Него решила, что ты можешь за Него решать? Бог не всегда можешь, может делать. Ну, то есть и так далее. Это очень много всего я там прошла. То есть если даже ты потеряла недавно или давно, но ты до сих пор тянешь эту обиду, то ты поэтому болеешь. У тебя... А дочка, по-моему, у нее от онка ушла, она говорила. Значит, ты вот эту программу тянешь, ты по ДНК передаешь дальше, раз и ты это с ней проработала. Вот откуда слабые люди, понимаете? Поэтому, если ты не развиваешься, то ты попадаешь под биологический отбор рано или поздно. А биологический отбор — это война. Вот вам переход. И вот та же криптовалюта. Некоторые говорят, да, нам и век хватать, а то мне хватать. Ну, хоть разберись. Сегодня я... Еще зарегистрировалась, там, купила монет в другой компании, потому что должна быть диверсификация. И я говорю, да некогда разобраться. Я понимаю, что вы, вы правильно говорите, но мне некогда разобраться. И мне говорит парень, говорит, да, людям некогда разобраться с тем, что дает им жизнь. А потом они плачут, что у них чего-то не получается. Я такая думаю, ну как-то вроде бы... Ко мне, а может быть, не ко мне, но он прав. Мне некогда разобраться, куда я инвестирую свои деньги. Я говорю, я вам доверяю. Доверять-то доверяешь. Только сядь и разберись. А на это же надо время. Так вот, многие старперы, которые моего возраста и меньше, они боятся разбираться с новым, потому что думают, что это так пройдет. Не пройдет. Ребят, мир несет новый, это надо разбираться. И потом, чтобы у вас не было шока, что вот цифровизация, вот да время такое просто, искусственный интеллект, 21-е столетие, и если вы сами хоть немножко будете разбираться, там каких-то сотню, две, три, пять внесёте, долларов я имею в виду, вы же от них не, не обеднеете, но вы уже будете в чем то разбираться, вы сможете своим детям и внукам рассказать, что вы не отстала какая-то старье, говно мамонта, понимаете, что вы ни хрена не понимаете. Когда мне это говорили, я вот сейчас вам говорю: мне, было, мне брало зло, и это был для меня вызов. И я стала с этим разбираться. Потому что старье обычно туда не лезет. А я говорю: я еще не стерье, я еще хочу разобраться. Я разбиралась. Платила за эти курсы по финансовой грамотности. И вот сейчас, когда денежные коды 2023 я запускаю, мы там убираем блоки ограничения, и туда же я буду давать по финансовой грамотности. И там же я буду приоткрывать, показывать, что такое криптовалюта и почему. И буду приглашать экспертов, которые будут рассказывать, что это такое. Потому что очень много информации, там можно запутаться, но все равно нужно разбираться. Понимаете? Поэтому самое важное, что я хочу сейчас вынести из этого? Мир всегда развивался из биологического отбора. И дичь то, природу не поменяет. Бог дает нам развитие, дает нам трудности, чтобы мы через них проходили. Кто понимает, пишите, э, возможности в трудностях. И мы это учили с вами еще в школе. Помните, да? Я уже это говорила. И вы также помните, что выживают сильнейшие. А почему вы думаете, что сегодня мужчины уничтожают, так же самым, как в Отечественную войну, и остаются только одни женщины? Ну, больше женщин остаются. А женщины какие? М? Со своими тараканами. Почему не пишите, что застряли? Со своими тараканами, со своими установками. Возможности и трудности. Спасибо большое, Любаш. Со своими тараканами, со своими установками. Со своими недалекостями, с жадностью в развитии в себя. А, а как бы хватило на жратву, а вот сюда, там, где миллионы километров, там, где каловые массы, мы не входим, мы туда не заносим информацию. А диты, да як нибудь и там выживают, А как? Сегодня пишет мне одна знакомая, пишет девочке, там около двух лет, такая красивенькая девочка развивается такая, ну, в общем, я говорю, ну, ты же знаешь, что ребенка нужно правильно воспитывать из мальства. Да, я вот это выучаю э, дитячую психологию. А, говорю, ты забыла, ну, это из высших моих учениц, а я говорю, ты забыла, что детям не то, что ты изучаешь, это тоже важно, как же, а при, собственный пример. Да-да, я памятаю, да, дякую. А ты помнишь что собственный пример, что у тебя в мыслях, с кем ты живешь, чем ты живешь, как, как ты думаешь, какие твои привычки, как ты ходишь с таким лицом мылым, с каким мужчиной ты живешь, как ты с ним разговариваешь, насколько ты идешь в ногу с развитием. Это же ребенок у тебя смотрит. На это. А не то, что вы там учите их, а то развиваться, то какие-то малюнки, рыбы, что ще Этого мало. Психическое развитие это больше, чем что-либо. Психический, психологический стержень, внутренний я, умение адаптироваться в ситуациях, умение, умение, знание языков, перемещаться по миру, понимать, что такое новые какие-то профессии. На заключение скажу, какие профессии вы можете изучить быстро, чтобы зарабатывать достойные деньги. Так, что там еще я объявляла и не сказала. Вот, значит... На самом деле, что вы понимали, я это писала в статье и сейчас напомню. На самом деле идет война не против нациков. Людей просто оболванивают, как последние... Ну, не хочется уже ругаться, вы же так поняли. На самом деле Украина еще советских времен была очень богатая. И Украину всегда хотели заполучить и людские ресурсы, но самое главное, там есть много... Я где-то читала, что пятое место в мире по природным ископаем, а сегодня нашла, дали мне информацию четвертое. Ну, четвертое или пятое, разницы нет. Так вот, когда Путин узнал, что Украина хочет дать добро на месторождение европейцам лития, нефти, урана, он быстренько потянул войска. Хотя он и раньше готовил. Он думал, ее легко заполучить, потому что там были и... Ну, я это знаю, потому что я работала в главном премьер разведки, Я видела, кто стоял у власти. Какие были министры обороны. То есть я это знаю не по интернету, не по книжкам. Я это знаю внутри. То есть везде стояли россияне. Украина хоть и была самостоятельна, но она как паутина была обвешена этими пророссийскими. И украинский язык у нас запрещали. Когда мне говорят, что вот там русский язык... Что вы лепите мне? Я училась в университете Шевченко, я подписывала бумагу о том, что я соглашаюсь, что в университете Шевченко мы не будут выкладаты украинскую мовою. Я говорю, это что за бред? Да, подпиши документ, что ты сгодна, что ты будешь выкладывать украинскую мовы. Вы представляете? То есть, ну, это полный бред. И мне кто-то рассказывает, что там вас запрещали. Да я вам глаза заплюю. Уничтожали со всех... 300 лет уничтожать эту Украину. И язык запрещали, потому что без языка нет нации. Потому что украинцы, как нации, ее нет. Поэтому я не за то, чтобы вы сейчас тики-то говорили украинскую мовою и ото носили, ото весеванки. Нет, дорогенькие мои. Развиваться, быть умными, мудрыми, потому что с Россией все равно придется работать. Потому что это деградирующая нация, все равно там останутся нормальные люди, все равно там кто-то останется. Нам все равно придется сотрудничать так же, как и с Германией, которая воевала. Понимаете? Поэтому надо быть умнее, трезвее, мудрее, быть личностями. Понимаете? Вот. Поэтому на самом деле литий, уран, уран, нефть, сланец, уголь, цветные металлы, золото и много чего еще. Украина на четвертом или пятом месте в мире. А теперь внимание, как из этой информации можно извлечь, что, что для меня, вот для меня, для вас, это, что это значит? Вот как вы хотели бы, вот как вы думаете, что это значит? Если мы победим, нам все равно нужно вступать в альянс с кем-то сильным. Потому что сами мы не выживем. У нас все равно со всех сторон будут. Если не Россия, так кто-то еще будет пытаться. Не военным, так другим. Потому что мы. В красивом, здоровом месте находимся. Поэтому в советское время, когда еще в армии, в вооруженных силах я работала, считалось так, Москва столица, а в Киеве надо жить. Да? Такое было. То есть там холодно везде, там, там нет таких райских условий. Поэтому ехали в Украину жить на пенсию военные пенсионеры. И было за счастье тут найти, чтобы им дали квартиры. Если вам это интересно, что я сказала, поставьте э, советский э, военный пенсионер. Поставьте, чтобы я понимала, что вы со мной. Потому что что-то чат замер. Поэтому сейчас давайте рассуждать как умные люди. Если Украина выиграет, то кому... Какой должна быть личность? Какая должна быть личность сильная, уверенная, э, которая будет дальше продолжать жить в Украине и прорабатывать свою жизнь и свои цели если украина не выиграет допускаем разные варианты то как возьмут чем возьмут э, за вложение за деньги за оружие чем возьмут территории понимаете поэтому сидеть и ждать выжидать ну, просто как умные люди, системно мыслящие, вы не имеете права. По крайней мере, я так считаю. Вы там уже сами решайте. Поэтому в твоем курсе возроди себя заново» это как хотеть, как мечтать, как действовать, как выбирать блоки, как работать с бессознательным, как трансовать, как входить в самогипноз, как себя исцелять, как работать с внутренними блоками. Это в первом модуле. Во втором это уже денежные коды и ограничения. Поэтому, если вам сказали, вылазить, не, не были богаты, нечего и начинать, или я не имею денег, потому что зато у меня есть семья и муж, это значит, что вы бедная овечка, и вы не растете. Это просто малость, малость установок, которые мы прорабатываем в денежных кодах. Значит, зато у меня есть семья, вот кто из денежных кодов, слушайте внимательно, потому что мы еще будем прорабатывать каждую вашу установку. Но я вот добавляю, зато у меня есть семья и муж. Так ты что? Не растешь как женщина, как личность, как специалист только потому, чтобы быть кем? Служанкой? Уборщицей? Кормить борщами? Это у тебя называется семья? А собственный пример где? А развитие тебя как личности? А развитие тебя как специалиста? Это где? Спасибо большое за ваши комментарии. Спасибо, мои хорошие. Вот вам про внутренние установки. Там очень много раскапываем. Вот. Дальше. Почему я позволяю себе так с вами жестко разговаривать? Хотите, скажу? Отвечу. Если я смогла вытащить себя из всего того, что вам озвучивают, то почему вы не можете? Если я получила от мамы «Спасибо ей большое, и Царство Небесное», и на колени ставила, и била, на себе тянула, как старшая, везде всего гождала, отлично училась. Вовремя не пришла домой, не ответила, что я иду и за собой веду младших. Она не услышала, что я сказала, я иду. Она уже идет навстречу с Лозиной по ногам. Унижение было? Да. Но сейчас я понимаю, что она во мне воспитала... Она хотела как лучше. Она во мне воспитала сильную личность бойца. А многие вот на этих болях разных позалипали да, а многие, спасибо, Лен, а многие позалипали на этих болях. И вот то сидят, вот то больные они, вот то их заболевания разные, а они жалуются. И рассказывают мне тут, что вот гроши из нас берешь. А как вы хотели? Только жлобы берут все бесплатно. Хочешь взять, отдай. И потому, когда вы продаете что-то, и вы говорите, что только 10 долларов до войны стоили ваши уроки. Так нехрен уроки продавать. Нужно учиться продавать результат, нужно учиться себе платить, чтобы вам платили. Закон вселенной, закон бумеранга. Хочешь взять, отдай. Понимаете, да? Так вот одни прокачали свои боли. Я в данном случае вытащила себя из болезней, из еле-еле там хватало, справилась с болью, с утратой, так же как вы попала под войну, так же как и почему-то я могу. И быть бодрой, и вставать, и обливаться холодной водой, и делать зарядку. А, а, а многие сидят и боятся сделать вовремя, а то, что им трудно, потому что не развивались раньше. Я начал развиваться вот, активно, знаете, во сколько лет? В 49. Поэтому если думаете кому-то, что из вас 49, вам еще, вы еще успеете, это ваш выбор. Но можете до, до 63, как я, и не дожить, никто не знает. Так, мы можем, но будет сложно, особенно с возрастом, я это уже понимаю, да, Люба. Поэтому э, кому-то повезло сейчас попасть под мое крыло, получать эти практики, получать пистоны, и многие выстреливают, и и сон, и деньги появляются, и желания реализовываются, и появляются люди, с ситуацией. Да, я вам там немножко выкидываю в сторис некоторые выжимки из результатов людей. А многие такие будут сидеть, жду нами. Жду нами. Так, вот почему я имею право. Не только потому, что я имею медико-биологическое образование, а потому что я играющий тренер. Потому что я прошла сама, помогла другим, и теперь помогаю дальше. Поэтому если я смогла, поэтому я позволяю себе вот такую, может быть, вольность и вас пистонить, даже если вы не мои ученики. Может быть, кому-то будет прозрение, может, даже если я вам не подхожу как тренер, то вы хоть другому пойдете. Но я уже сделаю хорошее дело, как притча такая. Я помню, я ушла с главного управления разведки, и первое время я так тоже старалась, училась. И, э, помню, своим, своим коллегой говорю, слушайте, я так стараюсь, а они вот, ну, ну, никак не могут. Вот почему они такие инертные? И мне мой коллега Виталий Викторович Панасенко, кандидат э, медицинских наук, сказал такую интересную притчу. Ну, я ее знала, но он меня напомнил. Он говорит, представьте, вот есть, идет по берегу мальчик, Который собирает, э, спасибо большое, Глиночка, идет и собирает э, после шторма медузы, морские звезды и бросает их в море. Прям так тщательно собирает, работает. Собирает. А мужчина какой-то идет и говорит, слушай, мальчик, что ты делаешь? Ты же видишь, что они уже умерли. А он говорит, если хотя бы одна из них выживет, значит я не зря это делаю. Вот так же и я. Если я хоть кому-то дам пистон, дам практику, беру какую-то боль, какой-то страх какой-то, и вы станете лучше идти, значит, я уже не зря проживаю эту жизнь. Понимаете, ради чего я это делаю? Кто понимает, поставьте восклицательные знаки. Дальше. У вас есть возможность зайти на бесплатную консультацию и сразу купить э, тренинг, потому что сейчас, вы, сейчас он пока что в доступной цене. Дальше я уже, я уже дала. Спасибо большое. Дальше я буду подавать. Потому что тот, кто уважает и ценит себя, он вот сюда вкладывает, инвестирует. Понимаете? А не рассказывает, что у меня нету денег. А что ты делала, что у тебя нету денег? До Чем ты занималась вообще? У тебя есть образование, у тебя куча каких-то классных твоих специальностей, до сих пор не, не умеешь продавать? Значит, ты в себя не вкладывала, значит, ты боишься, ты трусишь, значит, ты слабый человек. А я готовлю сильных тренеров, сильных коучей, сильных специалистов. Для чего? Потому что, когда вы сами сильные, вы можете встроить это в других людях. Люди на вас идут, и вы можете эту силу зажечь. А когда вы гена на палочке, то вот СДТ, вот там, вот то зажалыйся, и вот СДТ и ЖДТ на паузе жить. Так вот, помните, жизнь на паузе не бывает. Даже в коме человек, а жизнь идет. Но сердце может остановиться, а может человек возродиться. Так, значит, новой профессии я заключаю, завершаю. Кому интересно, что я рассказала, какие есть профессии, где можно быстро обучиться и быстро зарабатывать в онлайне? Кому интересно? Пишите мне и восклицательные знаки. Итак, смотрите, жду вашу реакцию. Итак, смотрите, вы сами, ваши детки, взрослые, которые, может быть, сидят у вас на шее, Болеют, потому что часто чаще всего болезнь – это выгода, большая выгода. Значит, если у вас маломальски э, есть э, математические склонности, вы, вы соображаете с компьютером хотя бы основные моменты, ну, не совсем чайник, как я, потому что я компьютером совсем, я чайник. Учитывая тренды 21 века, 22-23 года, инфобизнес развивался, развивается и будет еще больше развиваться в силу того, что много миграций, переездов, войн, после этого еще будут разные потрясения. Да-да, будьте готовы, еще будет много потрясений, как бы нам бы не хотелось, но они еще будут, потому что люди слишком засели на, ж... на ручнике ржавом и пересиживают на паузе. Так вот, чем больше будет этих э, паразитов, которые сидят, выжидают на паузе, потому что ну, они же паразиты. Бог должит. Благодарность за эту жизнь, когда другие умирают. Вам нужно что-то отдавать. Отдавать, а значит по-другому думать, по-другому действовать. Так вот, э, вы сами, ваши дети, ваши знакомые, ваши друзья, вы помните, есть такая штука, как тренды, есть развитие, оно все равно идет. Крипта инфобизнес, информационное развитие будет очень сильно развиваться еще дальше. Поэтому, если вы специалисты каких-то помогающих профессий, вам важно упаковать свои знания и для того, чтобы зарабатывать деньги, быстро зарабатывать. Вот прям быстро. Вложили тысячу, через месяц тысячу вернули, а то и раньше. Кстати, кто хотел бы тысячу вложить и через месяц тысячу вернуть? Поставьте тысяча и вослицательный знак. Вот что нужно сделать. Систематизировать свой бизнес и в нем обозначить, то вы, для кого вы. Я в начале эфира это говорила. Перестать продавать дешево, прокачать себя, опять же, через меня в моем звездном коучинге. И продавать дорого свои программы. А теперь внимание. В этой программе есть такое понятие, как создание воронки. Автоворонки. Вы занимаетесь MLM, вы занимаетесь там косметикой, вы занимаетесь детскими какими-то программами, вы занимаетесь, вы психолог, коуч, что бы вы ни делали. Вы выбираете свою аудиторию, и в эту воронку к вам идут ваши люди. Как я, я этому научу? Но тот, кто умеет создавать воронки, тот будет сегодня в фаворе. Потому что, смотрите, таких, как я, уверенных и прокачанных, их мало. Ну, я говорю это без всякой, без ложной скромности. Надо столько было всего пройти, чтобы вот так вот херать, о, <coughs> фигачить, шашкой махать, да, и не бояться. Потому что когда люди на вас реагируют вот так, я уже давала это в сторис, в рилсах, почитайте в статьях, что если люди, если вы кидаете палку собаке, то собака бежит за палкой. Если вы кидаете палку льву, то лев смотрит на того, кто кинул эту палку. кто это понял, пишите Лев, собака. Так вот, если вы сейчас еще не достигли этого уровня и волнуетесь, когда э, вам пишут какие-то хейты, вы переживаете, вы потеете, вы еще, вы еще не вышли на такой вот уровень, как у меня, как у других есть здесь тренеров, да? значит, вам свою упаков упакованный свой бизнес, свою не бизнес, а свою экспертность нужно вести людей на на воронку. И вот люди, которые создают воронку... Спасибо большое, лев-собака. Отлично, спасибо. То есть, когда вы лев, вы понимаете, что там вот это что-то тяло, и чего оно там это пыше. Повего что-то Вы его зацепили. И мне это понятно. Я из этого сделаю в эфир, я из этого проведу еще одно занятие, и еще другим покажу. Вот смотрите, как люди кидаются, вот они обскорбляют, вот они там пишут. Это они сами показывают свою слабость, что они... А вы в этом случае не будете кидаться. Вы просто понимаете, а почему этот человек так пишет? У него болит, вы его зацепили. Вы зацепили тем, что этот человек хотел бы быть на вашем месте, но у него э, кишка тонка, у него куча страхов, ограничений. Он запрещает себе, он запрещала ему мама, социум. И поэтому он, он шипит, он, он, она шипит, она, она там что-то там... А, что у нее там шеи, там у меня то видео было, а что там у нее шея, не понравилась ей моя шея, или вы, герпес там я выступала, одна пишет, а шо у вас с герпесом, кому шо, а курсе просто, понимаешь, кому шо, кто шо бачит, так вот, люди показывают, кто они, а вы как лев, видите, как на палку отреагировали ваши Понимаете? Но от этому надо дойти. Это, я понимаю, что это страшно. Я понимаю, что это нужно вначале очень много пройти, чтобы так вот смело выступать. И так вот ввести такие вот аудитории, да. И в этом случае, когда вы уже выходите на серьезную аудиторию, вы уже прокачались, вы уже ничего не боитесь, то там вам уже и воронки, и не воронки, все что угодно сработает. Но когда вы вначале, у вас есть свой бизнес, у вас есть свое желание продавать дорого. Вы вложили, заплатили тысячу полторы. Туда же, вовнутрь, вошла воронка. И вот создатель этих воронок, вы научитесь создавать эти воронки, и вы научитесь их создавать за пять дней. Понимаете? Пять дней, и вы научились создавать воронки. А создать воронку для... для вашего инфобизнесмена, для того, с кем вы будете работать... Там уже нужно понимать в маркетинге, там не только технически вы создали, а там еще нужно понимать э, в маркетинге. И этому тоже вы обучитесь. И вот я почему сейчас об этом вам говорю? У меня есть помощница сейчас, Юля, кто в, находится в чат-боте, в чате э, по этих курсов, вы знаете, что Юля вам помогает. Так вот, она моя помощница это замечательный человек. И я ее уговорила. Я говорю, почему тебе не создать вот курс, за сколько ты людей обучишь? Она говорит, ну, пять дней я могу обучить. Понимаешь? То есть ты запутела каких-то пару сотен, потому что создание курса стоит очень много, создание воронки стоит очень дорого. Но самое главное, что я сейчас вам говорю, вы научились создавать простую воронку, ведущую, ну, конкретно на то, что там человеку надо, там уже отдельно будем говорить. Но вы, вы стали специалистом в этой воронке, вы обучились, и вы быстро стали, и вы стали быстро в тренд востребованных профессий. Поэтому вы, ваши дети, ваши внуки, кто сейчас вот хоть немножко понимает, зайдите в Google, пишите там 10 самых востребованных профессий. И там выйдет вам много профессий. И одна из них это то, что я знаю изнутри, как инфобизнесмен, что сегодня много информации, много большая конкуренция, но на вас придет. На вашего, или на вас, или на вашего э, работодателя, которому вы создадите эту воронку, придет ровно те, которые нужны ему, и распыляться не надо. Вы поняли, о чем я? Кто понял что, про смысл воронки? Научиться создавать автоворонку в чат-бот, э, вот вы заходите, кто покупает э, у меня курсы, вы зашли кнопочку нажали, и вас автоматически перевело куда? На оплату в чат-бот, предложили варианты, и вы автоматом попадаете в группу. Вот сейчас мы так сделали. все ручной работы нет. И вот так же у вас будет такая воронка. И вам такую создадут. И вы научитесь такую создавать сами. И вот вам ваша работа. То есть для кого сегодня э, актуально, кто в этом шарит, хоть немного там в этом, в этом компьютере, научиться этому за пять дней. Но только те, кто, конечно уже там, как я на... в этом деле не люблю и не хочу и не шарю, то я просто нанимаю людей, но я туда уже не полезу. Технически это не мое. Но те, кто немного в этом шарит, перестаньте сидеть просто в соцсетях. Изучите новую профессию и зарабатывайте деньги. Итак, подводим итог. Я обещала много, даже дала больше, чем надо. Итак, Сегодня было, откуда берутся слабые люди, почему умные, образованные люди чаще не имеют столько денег, чтобы достойно жизнью жить. Также дала в начале эфира я слишком много сделала, чтобы слишком мало хотеть. Для выхода на новый уровень нужно супер много новых действий, нужно систематизировать и прядачи старые. То есть это нужно переставать продавать по 10 долларов свои уроки, свои лекции, свои консультации, а просто научиться давать людям результат. Берете их на результат на месяц, на два в среднем и ведете их на результат. Дальше, про внутренние денежные ограничения, про ответственность за свою жизнь, не ожидать, что с вами жизнь случится. Про переход, дальше, про историческую составляющую, биологический отбор, почему так происходит с нами и что такое слабые люди, почему они уйдут, и дальше будет еще хуже, когда. Вы лично не возьмете за ответственность за то, чтобы делать себе жизнь своим детям. По ДНК передаете жертву дальше, нам создали родители, социум, вы дальше передаете, но ну, это ваша ответственность, вы услышали, дальше вы уже просто вам решать, возьмете вы ответственность или нет. Сидеть на подачках у родителей, у социума привыкли жаловаться, болеем, это все наша безответственность и низкий уровень от, интеллекта и ответственности. Потому что интеллект может быть высокий, а ответственность низкая. Потому что можно иметь пять образований, сидеть с голой жопой и сидеть рассказывать, что у тебя 10 долларов, и никто больше ничего не покупает. Потому что сама жлобишься, не покупаешь. Или мужчина, или женщина, неважно. Дальше. Те, кто живут сейчас, знаете, почему происходит вырождение нации, что воюют за территорию, а ждуны сидят, ждут перемоги и в соцсетях друг друга обгаживают, вместо того, чтобы расти и находить время для того, чтобы поднять свое здоровье, много хотеть, жал, поднимать свои с дивана и действовать. То же касается жителей других стран. Я сегодня дала такой краткий анонс, ну, краткий такой анализ, вернее. Дальше. Дальше я также сказала, почему вы думаете, что сейчас происходит не то же самое, не повторяется история. И зависит это только от людей. В 21 веке надо не только понимать, что такое шизотерика, и что такое, там, дух, что такое там, качать чакры, там, качать, там, я не знаю, а при этом жить с мужчиной, который тебя унижает, который на тебе не женится никогда, ты хочешь жениться зарабатываешь копейки, но при этом ты ходишь на йогу или там занимаешься какими-то медитациями, то есть это все из серии э, шизофрении, в которую люди часто попадают, когда не прокачивают нижние части пирамиды действия э, действия способности и так далее в, в программе возроди себя заново и денежные коды я даю это более детально Дальше. Показала вам пример, пример женщин, которых я консультировала. Показала их примеры жертв, как они несут эту бедность, эту жертвенность и низкую самооценку. И это было до войны. Война сейчас показала, куда вы идете. И чем это может быть закончится. Также показала вам новые, какие новые... Знания вы можете быстро обучиться, не, не ждать, не сидеть годами не учиться, а научиться простым, простой тоже создание воронки и прямо сейчас зарабатывать деньги. Потому что это тренги, тренды 22-23 года. И исходя из того, что информации много, специалистов много, вам нужно научиться держать четкую систему, кто я, что я, кому я, через воронку приглашать нужных вам людей и продавать им свои услуги. Этому я обучаю своим звездном коучинге. Кому-то надо больше узнать, приходите тоже на консультацию, будет под этим видео ссылка и в шапке профиля тоже. Можно создать самому, научиться создавать эти воронки и зарабатывать очень быстро деньги. В среднем воронка где-то будет стоить вам 200 долларов создать такую воронку. Такую, такие деньги вам всегда заплатят. Вы можете создать ее за пару дней. Взяли себе в неделю там 2-3 воронки, не напрягаясь, создали и вот вам 600... 500-600 долларов в неделю. Где взять клиентов? Мои коучи-психологи раз. Плюс я научу вас, как правильно себя продвигать, чтобы у вас была очередь из клиентов. То есть это такое эксклюзивное предложение. Я его придумала по ходу работы своей чудесной помощницы Юли, которая умеет делать эти воронки как бог. И она же сделает такой курс для людей, которые захотят. Кому интересно, пишите воронка, там. Едите на консультацию, в общем, возможностей много. Было бы желание поднять жопу с дивана и снять жизнь, жизнь с паузы. Всех вам благ, пока-пока. Насколько вам было полезная эта встреча, поставьте это единичку до 10. Жду вас на консультацию в своих тренингах. Спасибо, что пишете. Вы активные, очень хорошие слушатели, вам воздастся.